Пришел Вовочка с уроком домой, и родители его спрашивают. Вовочка, а что ты сегодня получил в школе? Вовочка, недолго думая, почесав себя за макушку, отвечает. А сегодня у нас было четыре урока, а не пять. Поэтому я и получил четверку.